меня зовут валдыс павлович я из латы из города ри оказывается философия андрей андреевич от дуйко мы забыли как это радоваться мелочам и вот пройдя первую ступень я стал больше раду я стал счастливый я стал добрее и в семье больше здравствуйте